Жан, поздравляем с победой, поздравляем с первым голом в составе Минского «Динамо». Насколько тяжелым был матч? Расскажи, пожалуйста. Ну, не так тяжело. Сейчас погода нормальная. Поэтому ну, игра была хорошо, только более. Чуть-чуть тяжело, но нормально было. Но лучше, чем играть на синтетике? Не, нет. Здесь лучше. Конечно, лучше. На, на натуральном. Тяжело сейчас. Там чуть-чуть дырка, но нормально. Тяжело было сегодня играть против Слудска? Команда удивила с точки зрения тренерского плана на игру? Да, они хорошо бас-бас ну, сделали. -бас ну, типа. Но у нас только мы концентрировались только на победа и все. Ну. Очень красивый гол забил. Расскажи, о чем думал перед тем, как сделать этот удар? Не, я просто видел, что вратарь был высоко, а я черкнул Что помешало забить еще через минуту? Саша. Что, -что? что помешало забить еще через минуту, когда у тебя был следующий момент сразу же? Ну, ничего, я просто, ну, я нехорошо попал в мяч, поэтому... Следующий матч будет в Бресте. Динамовское дерби. Очень тяжелая игра будет, как обычно. Уже это понимаете, готовитесь, правильно? Конечно, конечно. Дерби это... Надо выиграть дерби. Все, все. Больше не надо. Все. Спасибо. Спасибо большое.